Не знаю. Да-да-да-да-да. Браво. Бравись! Надо вот так руки сделать вверху. Ну-ка еще раз. Нет. Я, короче, пока что с поехал в город. Сняла? Давай еще делай. Пицца. <соспит> <соспит> а зачем ты закручиваешь-то? короткая да растянулась веревка-то она короче была Игорек идет здравствуй Игорек ты не здороваешься, ты зазнался, да? Димон? Пошли, пошли куда-то. Грешку убежал. Зачем? Чтобы взять, лепить, меня. Яблоко в смысле? Там он сейчас ягоды будешь кушать. Здрасте. Ягоды не кушают не немытые. Там не и клубника ели. есть тоже. Да? А? Нет, мы в другое место пойдем. Черная голова, ты куда отправилась? А что ты хочешь ее там собирать? Не надо, что ли? А много ли ты со а много ли ты собираешься собрать? Да. А куда ты ее взял? Сим продать. Это счастье. А деньги? Ну смотри, э, в одном литре две пол-литры. Если одна пол-литра стоит 130 рублей, то две пол-литры сколько стоит? Ну тут-то пять. Да на мусорке вон там валялась. Да Да. не я шучу. Такая мам. Наши развалины руины. Да, набери. Положи себе ведро. Не знаю, сколько. Да сколько? сколько? Пять. Пять. литров обычной воды? Да. Пятилитровка. Шестилитровка. Вот так наши... Да, я поняла, то ли. Наши руины выглядят так в обрамлении зеленых дикорастущих человечков? ветвей. Зеленых человечков, да. Дикорастущих ветвей. Тут я зимой ходила-ходила с лыжами, теперь чего вот... Теперь что вот хожу летом. Не слышим я с парнями, которые кушают пиццу на ходу. Вкусная, привкусная. Вы тоже за малиной отправились. Так, гуляете Все, кончилось. Подключите зарядное устройство. Сейчас подключим. А я пошла, знаешь, куда? За полынь. Я вычитала, что тараканы ее запах боятся. Я вчера в этот на, насобирала веник и э, в, этот, в стояк туда засунула, засунула, сейчас пойду еще насобираю. Ну Но, хоть там и блохи, и тараканы, и мухи, и все. Она же Но полынь, пижма, мята, мелиса. Хочешь пиццу, ребенок? Дай ему кусочек. Там еще ведь есть. Что ты? Там всем штуки я взяла. Жадина, ребенку пожалел. Никита, дай мальчику пиццу. Максиму его тоже зовут. Максимку, Максимки. Это Максим, это не Егора, а как? Ефим Егор. А там в третьей тоже Егорка? Да. Понятно. Два Максима, два Егора. Три Максима у нас, четвертого, ты жаешь Максима. Четыре Максима, вот Максим еще идет. А, да. Дай мальчикам пиццу, хоть на одну пополам. Ну какая компания собралась? Бегать на улице, так не загнать ведь домой-то. Там их поотламывали. Ну отломленный дай. Она не отломленная, она просто так на сковородке получилась. Я отломила на сковородке. И горки дай тоже кусочек. Ой, обрадовался. Пойдем с нами туда наверх. У нас больше компания, больше меньше хулиганов встретиться. Так мало ли что. На маму ведь похож. На. Мамин Никита, помнишь, мы зимой тут на этих зажигали на лыжах с тобой? Я видео выложил в интернет. Видел себя там нет? Да, да не видел ты нифига. Что-то мне твоей легкой-то руки мало подписчиков. С двадцати девяти только тридцать один стал. Вкусный крестик. Да вкусный. Перестань, Туля. Что за Ну пускай собирает. А мы там малину пойдем. Там малины много-много, я вчера видела. Я бы персик. Где ты персик-то тут Там найдешь? На... Вот если а не брать не Это получается уже больше пяти, если корочка еще. Да? Если ну горочку, она Так-то я специально сделал. Она так-то 150, но своим-то можно по 130. Да? У -у -у. да. А где-то у ну, нас персик. Давай. Персики тут не растут, то ли? А вы так ничего не умножили? А что умножать-то? 260 умножить на 5, это тысяча шесть и пять тридцать тысяча снимали тысячу триста как бы то, что я предложил мне пойдет считать я 500 максимум тысяча триста так пополам то разделить 13 пополам сколько будет? Тринадцать на сколько делить-то? На 2. Тринадцать на 2. на два, на тебя и на максима. Тринадцать на два. Получается у нас раз, два, три, 4, 5, 6 по 650 шутка да. какой-то у тебя способ интересный да, валяй а я вот смотрите как у меня mm. у меня все по-разному и умножение и деление да? а я как бы знаете 13 умножаю? умножаю ой сначала 13 точно так же 13 вот она это она да это она Да. О -о -о. да. Тема, Тема, не нет, нет, чтобы нет. удобно было собирать На. надо удаже Иди сюда. Я Какая вишня? Это малина. Какую то вишню? Где ты вишня? Это малинки, ягодки. Нет, такая маленькая. Маленькая тоже. Ага. Это, то, это все это малина вся. Да. Делайте тормозок, Никита. дай мне пакетик красный. Нет? Да ешьте, конечно. Я так, например, не собирать вас привела, а кушать. Он может забирать, мама, да, почему? Почему? Да, перестань. Заходи, доешь сколько хочешь. Так. Они вкусные. Мама, Ну-ка. Есть? Так она какая-то у тебя тяморочная. Она, конечно, мелковатая. Да я не собираюсь ничего продавать. Она это мелкая, малина какая-то. А тут еще, она тут стопудово не одна. Вот. Вон там подальше есть полно. Ешь давай. сейчас тут-то полкуста собираем соберем. Ну, почти пол Тут уж крупную-то обобрали всю. А, это кто? Да, смотри, не, бросай, спускай. Ну, это короче, жук. Конечко. Вон смотри Максим, там сколько, смотри, сколько много. Спокус. Есть. Спокус, спокус. У Это кладбище, мы по кладбищу ходим. Мне кажется, у Максима нет терпения. Да нет, конечно, не будет у него терпения, на? Толя. Мы с мамой... Ой, мы, мы в детстве ходили тоже на малину. Я на севере жила. Мы одни ходили, соберемся, хоть литровую банку кое-как соберем. Конечно, наедимся больше, чем соберем. Ай, ягода. Ягода-малина. Ягода-малина. Малина, я, я тебя манила. Я так я думаю, мама, заездить заездить. Мелкая я не она не тут и невкусная. Пойдемте в другое место. Надо, она Мелкая она, сосухшая. А, я знаю почему, дождей не было. Да недавно Так долго. один дождик на все лето, это ей Нет, не это помогло. Вкусная, вкусная? понравилась, ли mm. Ой, давай я тебе дам еще целую горсточку. Хочешь? Давай. Сейчас я тебе номер собираю. Ягода-малина гости звала. ты мне даешь, я сразу... О, оп. Да, а сам собирать-то слабо? Оп. Несколько упало. Пойдем. Там вот... Вот сюда надо было. Алло, гараж. О. Надо нету ничего. Есть вон там поглубже. Вот. Пожалуйста. Вот они. Ягода малина. Вот еще веточка, где оббирать. Так ты пораскочил, вон вон крупные висят, смотри. Какие крупные Конечно, вкусные. А это рябина, а это сосна, а это ярга, ирга. А вот еще одни ягоды есть, ирга называется. Ирга. Синенькие такие. Как видят они. Не люблю я такие ягоды. А это черемуха? М -м, черемуха, ребята. Пап, пап, что за я... Ирга? Вот она, вот. Вот дверь, стоит. Это черемуха? Нет, ирга. Черемуха не такая. Это да, да, пробуй. Фу. Черемуха все связала во рту. Так, а мне же надо... Зачем я вообще пришла? За полынью. А полыни я тут не вижу. Сейчас возьму пакет. Мы вчера с тетлидой Иван-чай собирали. Я его высушила в духовке и заварила вечером. А я всю ночь не могла уснуть. Представляете? Не знаю, с чая или с какой-то другой причиной. Это не то. А? Много собрал? Молодец. Вижу, вижу. Ну, штук-то пять собрал, наверное. А сколько? Больше. Больше? Ну, хорошо. Больше, да больше. Сейчас еще немножко ванчая соберу. Мне понравился чай из Иванчая. Мама! Ау! Я собрала, на меня упала эта ракушка. Ух ты, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так подожди, резкость наведем, давай. Чуть -чуть -чуть. Чуть -чуть. Подожди, подожди, подожди, подожди. Она И... шевелится, что ли? Да. Стоять. Нет, они. Самая а, сочная, чистые, если белая. белая. А, вот, смотри. А, улиточка. Это улитка обыкновенная. Ну ладно. Смотри. Ну-ка. О, рожки выставила. Деловая. Вот сколько я уже набрала. Ух ты. Вот это да. Стой, можно я ее на тебя положить? Ну конечно, нужна она мне больно. Я пошла да. я эту собирать. Я, э, травку. Да, я выйду туда и буду Тебя кусает кто-то? Mm -hmm. Кто тебя кусает? Нифига уже 12 Слушай, минут. А? Здесь зимой я ходила со своими палочками скандинавскими. Каждый день. Каждый день дорожку вот эту прочищают. Там храм. А? Да кушай, кушай, сынок, кушай. Вот. По этой дорожке. Зимой, в любую погоду, осенью, весной. А здесь раньше было кладбище. Это горка такая. 300 лет назад. А это была часовня, в которой пивали умерших и хоронили тут же. Но со временем все пришло в запустение и все могилки заросли. Хоронили здесь почитаемых людей, потому что, видимо, ну здесь же Сибирский тракт людей осужденных в Центральной России и сосланных на каторгу, вели пешком в кандалах вот по этому Сибирскому тракту, который тут у меня слева находится, так и называется.